Здравствуйте, меня зовут Видия, я представляю информагентство «Ледокол». Здравствуйте! Вы наемный работник? А, да. Вы наемный работник? Я студент, не работаю. Вы наемный работник? Нет, на себя. А чем вы занимаетесь именно? Автобизнес. Вы наемный работник? Нет. А чем вы занимаетесь? Безработная. Вы наемный работник? Нет. А чем вы занимаетесь? Самозанятый. Как вы считаете, действует ли власть в ваших интересах? Отчасти. А почему отчасти? Ну, не все, что делается, делается в моих интересах. Как вы считаете, действует ли власть в ваших интересах? <связь> Смотря в каком роде я, у меня присутствуют интересы. Какой-то действует, какой-то нет. Ну, как гражданина нашей страны. А как гражданина нашей страны я пока что не чувствовал какого-то ущемления. Ну, а вы, вот вы сказали, не наемный работник, а вы кто? Вы, может, студент? Я студент. Он сказал, что студент. Вот, а вы интересы студенчества, что делают э, наши власти? Для меня студенчество это своего рода а, какая-то формальная, как это сказать, своего рода должность, что ли, которая не несет под собой чего-то, какого-то вознаграждения. Мне дают знания, и моя роль эти знания поглощать. Ну, да, получать знания. А вы можете комфортно получать знания? Вы уверены в, те, в том, что вам дают качественные знания, что они соответствуют? так сказать, реальности, они просто вам вбегнули знания, а они с объективной реальностью никак не соотносятся? Я думаю, что человеку нужно уметь саморазвиваться. То есть, да, знания дают, но по большей части идет роль именно саморазвития, самостоятельного поглощения тех или иных знаний. Нам знания дают, нам дают их качество, дают качественные знания, но только от человека зависит, усвоит он их или нет. Хорошо. Как вы считаете, действует ли власть в ваших интересах? Думаю, да. А как это проявляется? Если судить о том, что я безработная, вот в данный момент у меня есть способы найти работу, куда я могу обратиться. то есть не то, чтобы я пострадала от действий своего работодателя, это было мое личное решение вот но естественно всегда есть куда стремиться то есть вы получаете сейчас пособие по безработице нет я пока только вот только уволилась недели не прошло и сейчас вот оформила документы вот и да буду вставать соответственно учет искать работу официальным путем как вы считаете действует ли у вас в наших интересах Ну не могу вам сейчас так сказать Действует ли у нас в наших интересах вы имеете в виду? Власть. А власть? Ну, Власть, наверное, в первую очередь действует в своих интересах, а потом уже в какой-то степени учитывает интересы народа. Но я думаю, что в принципе нет, не в наших интересах власть действует, если смотреть с точки зрения именно тех людей, которые на себя работают. Я думаю, тут властью мало что дается такого, чтобы развиваться, как бы, то есть, ну, ограничено все. Как вы считаете, детствует ли власть в ваших интересах? Ну, абсолютно нет. А как это проявляется? Ну, начнем с того, что как минимум вот эти новые законы они принимают, там, каких-то самозанятых собираются принять, чтобы налоги эти ввели на самозанятых. Ну, чего я должен платить? непонятно как вы считаете в чем ваши интересы? это по отношению к чему рассматривать по отношению к чему рассматривать ну, как человека, как гражданина нашей страны у меня интерес путешествовать как вы считаете в чем ваши интересы? мои интересы в том чтобы реализовать свой потенциал в будущем а как вы собираетесь это сделать? Ну, для начала надо хотя бы план построить. А... Понятие, чего конкретно я хочу от жизни. И я уже, можно сказать, это понял. И, как уже говорил, построить планы, действовать по нему, по пунктам. Как вы считаете, в чем ваши интересы? Интересы... В плане чего именно? Ну, как э, нанимателя, как представителя малого бизнеса. Ну как интересно. Ну, всегда это... деньги, наверное. Ради денег все работают, я так думаю. А деньги куда потом? Ну, на благо жизненные. Ну а дальше что? Вот так вот цикл заработал, потратил на побрякушки? извините ну, на не обязательно побрякушки можно же на что-то очень необходимое для жизни ну, в нашей ну, жизни много необходимого. кто-то довольствуется малым а кому-то надо больше в зависимости от того от потребностей наверное хочется и зарабатывать соответственно понятно то есть вы считаете что потребности у всех разные с получаемыми финансами но нет, они могут, конечно, быть не согласованы, но Скорее как? наоборот. Да. Скорее наоборот. Это наши потребности не соответствуют нашим финансовым возможностям. Поэтому то, наши... хочется да, это желание. все дело постоянно улучшать как-то так. Как вы считаете, в чем ваши интересы? Я не понимаю. Ну как, как наемного работника, не безработного? Ну, безусловно, чтобы работодатель соблюдал все социальные гарантии, которые есть у рабочего, чтобы не нарушался рабочий график, чтобы они не допускали никаких вольностей, несоблюдения трудового законодательства, то есть как в отношении самого рабочего процесса, отдыха, там, ухода за ребенком, больничных. И так все далее. все советской власти, чтобы соблюдали? Ну, в этом плане, да, я больше таких левых взглядов, что все-таки нужно рабочих поддерживать, потому что это основная рабочая сила. Тогда вопрос, да. будут ли капиталисты, владельцы средств производства, соблюдать права антагонистичного для них класса? То есть того, с кем они были. Вы имеете в виду, что руководители-капиталисты, да. могут ли они э, объективно и честно соблюдать права рабочих? Если они заинтересованы в развитии своего бизнеса, если они заинтересованы в том, чтобы вести бизнес честно и получать выгоду, и если наемный человек э, тоже готов работать для продвижения этой идеи, потому что э, достаточно частая ситуация, когда... Э, человек работает чисто чтобы получить зарплату и не интересно, в какой организации это происходит и честным или нечестным путем владелец добывает деньги если соблюдается интересы как с одной и другой стороны то почему нет я считаю как это возможно читаете, для наемного работника что-то меняется от того кто его нанимает ну, mm -hmm. в темную ли он работает или не в темную заинтересован от его интересов, в э, том, что он делает, что-нибудь меняется? Я думаю, него... да. Если, если человек э, уважает себя, уважает свой труд, знает, на что он способен, то он, конечно, не будет идти в какую-то компанию, которая э, ведет нечестный бизнес. С другой стороны, Учитывая, там, допустим, уровень безработицы, может быть, или то, что тяжело найти работу, то человек идет абы куда, лишь бы заработать копейку. Это, конечно, неверно. Ему уже не интересно, чем эта компания занимается, как зарабатывать деньги, уходят ли они от налогов или нет в белом конверте, или в черном конверте, или в сером. Важно, чтобы вот этот институт защиты прав рабочих сохранялся и развивался. Для этого и работники должны знать свои права и отстаивать свои права. И для этого, я считаю, нужно развивать грамотность, в том числе трудового законодательства, и чтобы работодатели соблюдали тоже закон. Как вы считаете, в чем ваши интересы? Мой интерес, чтобы мне не мешали, как минимум, зарабатывать просто деньги. Лучше править Витедая России из любой страны. Нужно назвать что ну ли? Да, по вашему, по вашему мнению. У всех есть минусы. Ну вот. Не считаю, что есть правитель. Но мне нравится Махатма Ганди. Знаете такого? Лучше правитель для России из любой страны и любой исторической эпохи. Как вы считаете? Укажу и свои минусы, свои плюсы. На этот вопрос я не могу дать ответ. Но у вас есть какая-нибудь кандидатура правителя, которого вам понравился? Нет. Лучше правитель для России из любой страны и любой исторической эпохи, как вы считаете? Если, из нашей страны, я даже и нет, мне кажется, вообще таких сейчас на данный момент. А если из, из нашей эпохи? Нет, из любой А из любой эпохи? Из любой эпохи. Любой из страны для нас, какой правитель был бы лучше? Ты вообще в истории силенной. Ну, скажи. я не знаю, если брать нашу эпоху, у нас был такой правитель Муамур Каддафи, да, вот, которого, получается, потом народ как-то повесили казнили они его. Вот. Ну там, по крайней мере, были блага для народа, которые именно этот правитель и принес. Ну, наверное, вот какая-то такая личность должна быть, которая на благо народу старается который даже несмотря на то, что строил капиталистическое государство, все равно социалистические меры применял. Ну, все льготы для, для народа были. То есть без социализма никак, хотя бы на ну, слабо. В какой-то степени. Хорошо. Пожалуйста. Все. Лучше правитель для России из любой страны и любой исторической эпохи, по вашему мнению, кто бы подошел? Я затрудняюсь на этот вопрос, ответить. честно есть, не знаю. У вас нет никакой кандидатуры из России, например, из наших всех политических деятелей? Ну, я не считаю, что нужно возвращаться к какой-то эпохе, которая уже прошла, потому что это было в прошлом, нужно смотреть в будущее. Поэтому я думаю, что идеальный руководитель России еще его не было. Дальше только лучше. Лучший правитель для России из любой страны и исторической эпохи, по вашему мнению? Ну, вопрос сложный тут, понятное дело, что на ум там приходит первым делом там, Сталин, Ленин, но на самом деле одну личность выделить нельзя, скорее здесь ну, как-то комплекс черт какой-то, потому что которые могут соответствовать там, в какой-то мере одному и другому политику, но я не могу назвать кого-то одного, который был бы вот, идеальным. Спасибо. Каким способом можно улучшить жизнь общества и вашу? Это нереальный вопрос, как его можно улучшить. Может какие-то меры принять? Но в нашем обществе сложно что-то улучшить. Ну ладно, как вы считаете, если устраивать митинги, шествия какие-то, это решит вопрос или надо более серьезные? меры принимать митинги ничего не решат стачки, революция в конце концов я не считаю что это действенный метод хорошо спасибо каким способом можно улучшить жизнь общества и вашу хороший вопрос Это очень сложный вопрос. На ответ ну, да, нужно обдумать достаточно долго. Сейчас его быстро дать не получится. Может принять какие-то меры? Принять какой-то закон? А, наверное, стоит принять закон о, так сказать, ориентации более такой усердники в молодом поколении. Потому что сейчас... Многие поступают в универы и толком не знают, зачем они поступают. Они знают, что это надо, для чего это надо, кем они по итогу хотят себя видеть. У них есть только какое-то образное представление, а конкретики очень мало. Поэтому нужно, нужно какой ставить какой-то акцент на именно, как сказать, выявление каких-то коренных качеств того или иного человека. А как считаете тогда, если потом возможность реализовать эти качества? У нас есть производство, где можно реализовать эти качества? Может, мы что-то производим такое, чего нет во всем мире? Или у нас наоборот, все, только купи-продай, и там нужны просто менеджеры разных звеньев? А... Я думаю, что если человек видит, что чего-то не хватает, то он может просто сделать, создать спрос на ту или иную услугу. Если ты видишь, что, допустим, спрос, к примеру, допустим, не хватает журналистов, ты просто берешь и делаешь спрос на этих журналистов путем увеличения новостей каких-нибудь. Так, пример такой себе, но... Дома Пример совсем неудачно, если честно. Но, но. Я вам больше о производстве. То есть у нас не хватает самых, так сказать, базовых вещей. Включая еду. Вот, у нас все производство, начинает от станков, самых простейших до сложнейших, это... Мы вводим из-за бугра. У нас своих станков сейчас не производится. И инженеров соответствующего уровня тоже не воспитывается. А журналисты и прочие люди, которые занимаются перераспределением продукта, они у нас существуют. Паразитируют на том, что осталось. Как вы считаете? Это правильно? А, нет. Ну вот. Значит, дело не в том, чтобы спрос создать на журналистов, а в том, чтобы базовые сначала сделать Основу. производственные отношения, а потом да. уже да, скорее всего, распределительные. Это Все, спасибо. Пожалуйста. Каким способом можно улучшить жизнь вашу и жизнь общества? Каким образом улучшить... Ну, не знаю, это только, наверное, чтобы улучшить жизнь общества и, в частности, нашу. Помимо своих усилий, надо все-таки какие-то государственные, наверное, меры, чтобы были приняты, больше свободы. Может посмотреть опыт китайский, как улучшить достояние как-то своих граждан и прочее. Ну, вот, наверное, все-таки от власти многое зависит. Надо что-то во, во власти менять, я так думаю. Прежде всего, скорее всего, я так думаю, зависит от власти. Это прежде всего. Потому что можно рыпаться до бесконечности простому обывателю и при этом ничего не получать. Хорошо, а у кого тогда находится власть? Ну, власть, как говорится, у кого может находиться? Те, кто ближе к ней, кто, кто у власти, у чиновников, у... Ну и у приближения, наверное, так. У кого власть? А может быть, вы считаете, что какой-то закон России нужно принять новый? Ну, с законом мы сейчас не будем, наверное, вдаваться. Ну, это надо долго думать, какой бы закон можно было бы принять, который бы вдруг улучшил нашу жизнь. Это надо долго думать над этим. Я даже не представляю, какой Но закон Ну, наверное, сейчас... не один закон нужно да. принимать какой-то. Тут все-таки совокупность какая-то. Вот немножко политику государства может менять в отношении народа. Не знаю. Я говорю, вот хотя бы для примера взять китайский опыт. Все-таки у них страна была всегда такая... Не особо-то богатое, процветающее, ну экономическое чудо они свершили ведь. И сейчас и граждане ездят по всему миру и как-то не особо Осваивают нуждаются. Осваивают территории наши даже, <свят> скажем вот. так. Как-то так, наверное. Так, ладно, я вопрос потерял. В спасибо. Пожалуйста. Каким способом можно улучшить жизнь общества и вашу? Соблюдать закон, чтобы закон... Соблюдался неукоснительно в отношении всех людей. Рабочих, работодателей, детей, взрослых, животных, всех. Чтобы все были равны перед законом, и тогда все институты будут работать. Верно? А кто пишет закон, перед которым все должны быть равны? Законы пишут депутаты. Хорошо, к какому Нет, они их принимают. А пишет закон, все кто хочет, тут и пишет. Вы вносите законопроект, если он проходит согласование, его принимают. Другой вопрос нужно добиваться, чтобы представители именно твоей ячейки, твоего комьюнити проходили в думы, там в городскую, в областную, в парламент. То есть быть более активными. Если вы хотите, чтобы кто-то защищал ваши права, нужно быть в этом плане более активным. То есть не давать свою судьбу в чужие руки. Действовать самому. Хоть что ты критикуешь, предлагай. Ну, тогда надо создавать партию снизу, не парламентского типа. Вы... Согласны с этим, да? Я, да, выступаю за то, чтобы политические силы объединялись в том виде, в каком они хотят. Ну, так только. Ну, что? Вопросы Давайте создадим Все, партию. Вопрос. Да. А, ну да. Так, ну. Но... Вот Вы сказали, что Ваши интересы, как самозанятого, это заработать побольше денег. Чтобы не мешали. Мы не мешали зарабатывать деньги, да, действительно. Как Вы считаете, а верно ли это с марксистского, ленинского? Ну, так как мы живем в буржуазном государстве, и действовать в нем, существовать в нем, извините, по правилам, которые должны были бы быть в правильном обществе, основанном на марксизме, ленинизм и так далее, ну, это, во-первых, это утопично. Пока у нас такие правила функционирования общества, по-другому в нем банально не выживешь. Но, может, надо тогда как-то де действовать, чтобы общество изменилось? А не... Это уже другой вопрос. То есть, не... в с, из с изменением общества, вот, тогда уже и, соответственно, надо по-другому действовать. И когда Если оно изменится, соответственно, и по-другому будем жить, по-другому разговор пойдет. Хорошо, как мы будем менять общество? Или мы будем знать, пока оно само изменится? Ну, само общество в любом случае не изменится. Вопрос, как менять, он дискуссионный. И на самом деле, вот, ну, на мой взгляд, нет определенного у меня мнения. Потому что, ну, шаш шашка-закидательство на баррикадах всех звать, да, там, это, ну, по-моему, это сейчас не актуально. Mm -hmm. Вот. Сидеть в кружках тоже там что-то, ну. Да, это тоже нужно, там, кружки марксистской теории, это тоже все, конечно, нужно изучать, но тоже это од... ну, без полевой работы, конечно, без разъяснения этой работы населению, это получается какой-то самый пиар, я не знаю, да даже не пиар, это какой-то анализм между собой какой-то, просто вот друг, для... когда это только для себя, без агитации, без, ну, без донесения информации в массы, вот. Но тут, конечно, еще осложняется все тем, что на данный момент нет, ну если только в какой-то мере интернет, нет серьезных инструментов для широкой а а агитации пропаганды, которые были бы ну, полностью неконтролируемые, То есть хотя бы никакому ни влиянию не могли бы подвергаться стороны государства. То есть, если в интернете еще можно как-то свободно там что-то доносить, то выйти, например, на широкие телевизионные каналы, конечно же, там, чтобы, опять же, обращаться к широкой аудитории, а не только к какому-то там молодежному кружку, там, который разделяет примерно эти идеи, да, ну... То есть там на рабочих, которых ну, в интернете не сидят, они смотрят Соловьева и все. А как вы думаете, сколько рабочих сейчас сидят в интернете, по-вашему? Ну, я, я в данном Сколько случае... Сколько вообще рабочих сейчас осталось в связи с развалом э э но... экономики и промышленности в целом? Честно сказать, ну, статистическими данными я точно не обладаю. Ну, я думаю, что в данной сфере, в производстве... Да, широко известно в узких кругах КПРФ. Владеет таким? Я в данном статистике не владею совершенно. Понятно. Ну, а как вообще КПРФ, если она называет себя коммунистической партией, планирует работать над изменением формации с капиталистической на коммунистическую? Ну, насколько мне известно наша позиция по уставу, то это у нас в первую очередь парламентская борьба через выборы. Вот. Не могу сказать, что я всегда согласен с методами, но... Другой альтернатив в данный момент я не вижу, все эти вот псевдо-левые в одном какие-то между собойчики. Ну, это, по-моему, это несерьезно. Да, у них есть очень неплохие, часто идеи бывают, но неорганизационно, не в плане какой-то коллектива, ну, обычно это ерунда. Так, понятно, то есть... Вы считаете, что только парламентская борьба Нет, и квазиорганизация по принципу райком-горком и так далее, <смех> она... Организация, может быть, по другому принципу есть, ну, в, те, в теории. Просто я другой пока что я не видел, ничего не встречал, какого-либо другого формата организационного, который бы хотя бы хоть как-то бы работал. Потому что все, говорю, вот эти разрозненные кружочки, там, на 10 человек по каждому городу, ну, Приведите это... хотя бы один пример работы КПРФ на изменение общественной экономической формации, а не на полирование капитализма. Ну, в данном случае это прям-таки серьезный вопрос, потому что впрямую, конечно, на данный момент таких попыток не предпринималось, как мне кажется, потому что, ну, а, опять же, нет... Рычагов для этого? То есть это опять же было бессмысленное сотрясание воздуха. Ну а какие могут быть рычаги? Рычагов, я говорю, рычагов давай. Довольно... Во-первых, при наличии этих действительно реальных рычагов власти, то есть там парламентского большинства, это было бы возможно. При его отсутствии это, безусловно, невозможно. Впрочем, это не все. То есть, разумеется, конечно, одного парламентского большинства мало. Потому что, ну, там, понятное даже если при наличии президента, есть еще, скажем так, у нас, ну, влиятельные круги, которые, по сути, и заменяют во многом власть. Вот этот это различный олигархат, так называемый, крупный капитал. Вот. Ну, то есть здесь нужно и наличие силовых структур подконтрольных. Потому что просто так взять и вот сказать, а вот мы сейчас отменяем у вас. Ну, это же ничего не получится. Как вы считаете, отдаст ли власть капитал просто так? Просто так? К сожалению, думаю, нет. Впрочем, это ну в общем-то логично, это в соответствии. Тогда почему считаете, что вам позволят создать какие-то силовые... А я, разве, я разве говорил, что их позволят создать? Их нужно будет создавать при, на, как, соответственно, при наличии ресурсов. Но ресурсы даже нужны. Здесь и человек, говорю, то есть... Между собольчиков здесь человек, ничего не получится, это точно. Поэтому нужно не сейчас Коммунистическая партия Российской Федерации? Я думаю, что каких-то силовых структур у нас никто не создает, Нет. потому что этим незаконно. Понятно. Большое спасибо, удачного дня. Всего доброго. марксизм и ленизм опять. А никак, бывали, не хочу ничего говорить. людьми же не Так вы же опять начнете марксизм, рассказывать, Марксизм ленизм она... прекрасен. Прекрасен как теория. Как теория. Ну, ну, ну. Но, к сожалению, на практике а, марксизмом а, его реализации а, занимались а, люди неумные жестокие mm -hmm. и кровожадные. Как вы кардинально Поэтому... меняете это мнение? А я что-то говорил по-другому когда-нибудь? Да, вы... меня, извините меня, в моем телеграм канале да, да, самом да, большом да. Саратов. Ну, как раз написано про марксизм а, с нодами а, почти высокого к марксу. Но не к Ленину, не к Сталину. <сёк> я найду ваше старое выступление, от него прирежу. Хорошо. Нет, марксизм допустим, Да, это... да, да. Я специально вам потом прирежу, оставлю. Марксизм, значит, марксизм, а в реальности это говно жуткое. <сёк> да, да, да, да. Вот.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 Вы можете свободно продавать свою работу. Я силу сейчас, я сейчас Нет, не могу свободно. Вашу рабочую Не силу могу как свободно. Не могу свободно, потому что объясню почему. объясню почему. Потому что я высококлассный специалист, который наделен всеми регалиями. Не могу устроиться сейчас ни в один госссарад. Ну, так они свободны не нанимать вас. Это свободный рынок. А свободное средств производства. Вы, мы говорим о морозок... Нет, мы а говорим о разных вещах. В том, нет. Чтобы не Когда нет, любая диктатура и любое политизированное общество не предполагает свободу рынка. И вы это прекрасно знаете. А если не знаете, то я вам сказала об этом. Я учился в СГО, и там преподавали философию у нас на нескольких поворотах. А, вот жалко, что и... я вам философию не преподавал, вы сейчас Нам говорили, вы философии. Это как раз марксистская. Философия. Я вам преподавал. А, ну вот вам это не философия, поверьте. Марксизм мне. это как раз обычная а, а, Нет, это не так. Это одна пичная часть философии. Одна пищная. А ее выдают за целую. Благодарю вас. Вам спасибо, спасибо. за интервью.